как вранье вывести на чистую воду только в открытую искренне только искренне открытый диалог чтобы можно было одномоментно сравнивать угу. вот смотри смотрим мы выступление того же самого папа он там раскрывает какую-то тему, отвечает на какие-то вопросы слушателей. Uh -huh. Вот последнее выступление мне вообще я ржало, когда про бесов рассказывали, потом про то, что женщины должны, и про то, как попам дарят там автомобили uh -huh. гелики да? и Мазара... майбахи. майбахи. Вот. Но при этом рядом с этим попом не присутствует человека, который бы в открытом эфире задал ему вопросы. И показала где-то чувак врешь угу. а, причем смотри и нету такого варианта чтобы сравнить разные вот мнение папа мнение психолога мнение эзотерика мнение можно врача. увидеть одномоментно мнение да кто врет. Угу. потому что сегодня я доверяю науке я доверяю религии я доверяю папе римскому а на выходе меня нет дома и там вранье, там вранье, там вранье. И, я, и в любом случае я попадаю в ловушку. Везде я попадаю в искажение. В искажение во вранье. Угу. Как это дело вывести на чистую воду? И при этом смотри, тот же, как ты говоришь, поп там, или кто-то там э, говорит, как, ты понимаешь, что слушаешь и видишь искажение. Человек при, э, вносит искажение да но при этом ты не можешь ему сказать этого да? просто просто в диалоге даже поговорить то есть и образуется что человек произносит вирус и этот вирус он уходит во времени он расползается как сеть и в эту сеть попадается любой абсолютно человек может попасть в эту сеть а когда есть диалог и во время диалога можно услышать и одну сторону, и вторую сторону. То есть не только диалог получается, а есть еще э, те, кто слышит одну Ответы сторону, на вторую вопросы, сторону, третью. Да, и у тебя появляется выбор. То есть ты начинаешь э, слышать себя то есть, и понимать, что тебе идет ближе сюда. Да? Mm -hmm. Вот оно пошло, пошло искажение уходить. А, вот и ты... найдется... Не так давно видела интервью, когда один тот же корреспондент пытался одновременно говорить с женщиной, представителем ученого сообщества и религиозным деятелем, представителем религии. Они говорили о мозге. И ты знаешь, на повестке дня я увидела, как задавливается... Религи... религиозными догмами а, вообще научная мысль а задавливается за счет чего также в библии прописано это не, под... не подлежит обсуждению авторитетами, так, да, раз, авторитетами. Туф, туф, туф, угу. туф. и даже научные авторитеты на фоне библии так и распластались. Это как, знаешь, камень сюда поставить, нет, закрыто. Закрыто. закрыто, закрыто, закрыто, закрыто. закрыто. А теперь играем в мою игру, да, где я прав. да. да? И вот, а, вот такие ток-шоу, они выглядят глупые, и тогда наука выглядит глупой на фоне религии, и за счет этого религия приподнимается. И, Это как обесценивать и человека и расти на этом. И конфликт, и появляется. конфликт появляется. Вот оно, искажение, ложь. Ложь. А человек смотрит и, да, тогда религия права, а наука, что там эти ученые знают. Да. Да. А, да, а те, кто на стороне ученых, о, религия там не права, что там эта религия, да, а вот наука... Пошла конфликт, все, пошел конфликт. Вот из этого можно найти нормальный выход, причем на этом выходе еще можно нормально заработать. Конечно. А, те же самые сегодня телевидение в упадке. Ну, как ни, не смотри, определенный контингент людей его смотрит, но при этом оно завоевывает как-то свою долю на Ютубе, в Инстаграме, в ТикТоке, еще где-то отрывками уже, нарезками выходит. Так вот, формат как раз, который подходит для соцсетей, великолепно подходит угу. в нарезку. И формат, который подходит и в телевизионном да, формате телевидения, угу. сегодня можно сделать охрененную программу и это уже готовая идея, которую а, можно со спокойной душой продать а, любому каналу а, по поводу вот действительно подсвечивания вот таких моментов, когда будет определенным образом взято мнение Ответ на один и тот же вопрос, когда отвечают и психологи, и экстрасенсы, и э, да. религиозные деятели, и научные. На какую-то ситуацию, на какой-то вопрос, да, отвечают разные абсолютно, э, как это, э, разные авторитеты. Авторитеты, э, назовем мы их экспертами или экспертами. Э, вот они эксперты в своей Те жизни. Эзотерики. Да, так найди еще мастеров. Те же маги. Кстати, сколько телевидение давало контактов тех же самых экстрасенсов, магов, гипнотизеров и так далее. Гипнотизеров. А, а благо их у меня очень много. На любую тему можно найти а, экспертное это, это мнение. Шоу, это ток-шоу будет просто взрывное. А потом собрать в зале всех и давайте поговорим в открытую. И посмотрим, где вы врете, где искажение. Вот каждый раз, да, вот, вот оно просто раскроется. Раскроется. И мы будем видеть ложь. Мы будем видеть Но при Скажи. этом тогда получается вин-вин у каждого. Да, То есть выигрыш. то, что психика и надо, очищение за счет чего? Потому что каждый будет видеть искажение. И тот же самый врач, видя там где-то, что вот здесь есть куда углубиться, почитать литературу. Тот же самый религиозный деятель, нам тоже будет интересно посмотреть. Конечно. И вот, вот все вот эти направления соединить и соединить разные мнения. И все это потом в одном зале, под одной крышей. И буквально а, несколько вопросов, которые идут, или даже одну ситуацию на а, один вечер. Да, вот, да, так да, вот так будет на то, что это будет взрывная штука, которая полностью меняет менталитет У... общества, убирает ложь. Да, услышать мнение всех, и инфодайвинг, как смотрит инфодайвинг на, эту, на это, как смотрит религия, как смотрит наука, как медицина, как гипнотизеры, как эзотерики, как, как, как, да? И потом И где решение вопроса реально? Ре да, да, да, обязательно. И потом вместе обсудить. Вот это очень невероятно Где шо. выход? Выход в том, что мы будем долго учиться и уйдем на кладбище, долго верить и уйдем еще куда-то, или мы получаем изменения в жизни, изменившись сами, или или или. И то, то, то есть у нас будет куча вариантов, и человек тогда будет выбирать. И таким, таким образом... образом, да, да. И таким образом все выигрыши, все у всех будет прорыв на рост та же наука, та же медицина. Все, все, все абсолютно просто, знаешь, как ракушки. Вскроются жемчужинки эти начнут на свет. Солнышки <соцентреский> вот оно. И давать действительно возможность э -э высказаться в процессе этого шоу. Свободно. Но здесь, пишешь подготовительная часть большая нужна будет. То есть а. ответы и все остальное должно быть записано до шоу. Угу. Вот. И если вот это вывести в идею для такого ток-шоу, то ну, это уже даже будет не ток-шоу. Ток-шоу это старое название, здесь уже не будет происходить. Это формат уже современный, потому что здесь можно будет нарезать. Потому что это мнение людей, там, если речь идет о заболевании, то нужны будут врачи, нужна будет наука, нужны будет светила. Опять-таки, если там где-то какие-то будут замешаны психические расстройства, то там религия нужна будет, и еще и еще. То есть каждый мы раз ты будешь набирать специалистов. Да, мы все увидим искажения, как на поверхности. Цель увидеть искажения. Почему да. медицина не вылечивает? Почему религия не помогает? Почему, почему человек бьется, как рыба, об лед, сейчас наружу помощи и не находит ее? Да. И почему человек не смотрит вовнутрь? Хотя это же в вашей же Библии сказано. Бревно в своем глазу-то найти. Ну, так давайте поищем это бревно в своих глазах. Найдем его. Просто смело посмотрим на, на одну и ту же ситуацию с разной граней. восприятия. Раз... Да. Кстати, тренировка да, управления восприятием. Да. Посмотрим. И, и, и это, смотри, это увидеть не одно, не один угол восприятия, да, а увидеть многогранность. И у тебя расширяется сознание. Естественно, искажение просто не может быть. Просто оно выплывет, ты увидишь ложь очевидную увидишь. Но Где смотри. она будет? Когда, станет искренностью. Когда а, идут вот такого типа ток-шоу. А, Когда-то я участвовала в ток-шоу, а, где присутствовали психологи религиозные деятели. И экстрасенсы. А, каким боком я там оказалась? А, ну, я оказалась там с целью рекламы. И, в принципе, свою функцию выполнила. А, но изначально предполагалось, что должна была быть моя стычка с религией. Угу. Но она не состоялась. Потому что агрессия, которая исходила от представителей религиозной конфессии, она обрушилась на психологов. А я как бы оказалась в стороне. Случайно попала и в стороне осталась. Нет, я целенаправленно пришла дать рекламу, я выждала свое время. И когда все высказались и спросили, у нас остался один человек, который не высказывался, им оказалось я, и мне говорят, ну тогда ваши пять минут, тьф, я выдала всю рекламу. И потом, когда мне уже звонили с телевидения и говорили, ну если вдруг, то тогда, пожалуйста, не надо так <смех> я, я всегда прихожу и делаю все целенаправленно. А вот, но а, я тогда для себя в опыт записала, а, когда человек врет, и он а, осознает, что он врет, он становится агрессивным. Он тогда начинает давить авторитетами. И это очень суровое давление, потому что а, начинается грызня. Конечно, эта грязня сегодня, если ты посмотришь ток-шоу Малахова там, и так далее, это грызня, она норма на телевидении, но это не норма. Это не уровень общения людей. Вот, это такой же вирус. Это такой Такая же вирус. Ложь. Надо осознать вот этот момент начала грязни, где человек становится животным. И этот момент надо помочь осознать тем людям, которые и приходят на эту грызню. Потому что вы перестаете быть людьми. Ну, люди приходят на этой Резнюк, приходят, как, знаешь, вот мусор нравится. Именно, да, именно нравится, свалка нравится. А вот не надо, наоборот. А Зачем закапываться? И закапываются в свалке. Зачем? Да. Давайте мы найдем здесь бриллиантики и уберем. Хлам. И, так, и тогда, выходя оттуда, выходят не враги. Да. А выходят люди, которым интересно Разобраться в этой теме, в этой, в этой Глубже, и они в себе находят Что, блин, я действительно да. здесь ошибался Возможно, я полжизни потратил на, то, на свою ошибку Но у меня сейчас есть возможность ее исправить И это о развитии И это приводит к конструктивному диалогу Но смотри Тогда без инфодайвинга никак да? Потому что реально Ну, я просто помню Участие уже, в жизненный опыт такой есть Я знаю, как давит религия это камзец. А, Опять-таки, а, я знаю, как вкрадчиво подходит наука и потом а, вытирает ноги. А, это тоже а, такой момент, когда а, ты как бы становишься зависим от их мнения. Ты будешь вхож в этот круг или не будешь. Это все искажение, это все ложь. Просто пройдя все вот эти вот штуки, Хочется, чтобы действительно был открытый, прямой диалог. И на один и тот же вопрос. Вот, например, у человека возникла ситуация. Вот такая ситуация, такая-то проблема. Ну, грубо говоря, начиная от того, что у человека психическое расстройство, там, и ему сказали, что у него экзорцизм, там бесы, демоны, или там привороты, отвороты, или там рак, или угодно. там... Почему все умирают, или, или там прививка, или все что угодно. Да, или неудачи в жизни, или ну что угодно. Да. Любая ситуация, которую человек не может решить. И вот как эту ситуацию будет решать религия, как эту ситуацию будет решать наука, как эту ситуацию будут решать врачи, как психологи, как Как видят и как решать. И как видим мы и как решаем. И мы. инфодайвинг, когда ты идешь от себя, когда ты вернул Бога в себя. Конкретно просто альтернативы инфодайингу нету сегодня. Нет. И а, когда вот все эти мнения уже отсняты и показаны до того, как началось ток-шоу, и потом вместе присутствуют люди идет обсуждение, обсуждение да. почему вот такое решение а не такое а где, ложь? Уже а где человек вопрос, да, ложь человек получит результат угу. а где где обман со стороны той же самой медицины или со стороны религии или со стороны со стороны где тот, то искажение да, увидеть где искажение которое суть не дает возможности человеку с... решить вопрос Да, суть этого ток-шоу именно увидеть искажение увидеть искажение и тогда э, очень многие моменты. Э, Невероятно вообще. Ты это знаешь, просто. очень четко черная магия полностью пересечется с религией, я могу сказать, да, четко. И да. тогда это будет вот так подсвечено и видно. Потому что и это, тогда крыть будет нечем. Нечем, да. Это, потому что это одно и то же. Да. Точно так же, как та же самая медицина, наука. Где-то сойдутся, а потом вылезет коммерческая основа. Да, и мало того, вылезет конфликт. И вылезет конфликт интересов. Конкретно интересов и финансовый конфликт. Точно так же, как э, религия и э, магия, да? Да. Черношная. То же самое вылезет и конфликт. Конфликт интересов. Да, да, да. Все один к одному. И вот тогда это становится очевидным. И тогда человеку не надо бегать и спрашивать, а что правильно, что неправильно, где у меня есть выход из положения, где нет. Нет, вот смотри, есть такая ситуация, вот есть варианты решения, выбери, где ты будешь решать. И вообще, кто за тебя будет решать, или ты сам будешь решать, ну, первый подход. Угу. А, вот такое ток-шоу, на самом деле, оно бы служило Знаешь, как, пользой как, для всех. Да, польза, как, бы как для выход всех. из болезни, из больного мира в здоровый мир. Как, как вариант вас варианта, как, вариант выхода как восстановиться и да, проснуться да проснуться да, да да так я говорю что вот просто выход из болезни выйти в здоровую жизнь да это это хороший вариант выхода и в принципе такой вариант можно рассмотреть сотрудничество с телевидением и оно полезно будет ты знаешь и детям и молодежи постарше и Взрослым и старикам абсолютно всем. Ну, те же самые образовательные моменты обсудить. А что мы, чему мы учим детей в школе? Что даст рост, очень невероятный рост человечеству, да? Да. Прорыв. Понимаешь, на самом деле, вот через такой подход начнется конструктивная составляющая телевидения. Сегодня она более деструктивная. Сегодня к телевидению относятся как к помойке. Сегодня к телевидению да, относятся уже с недоверием. И те ток-шоу, которые там были и по здоровью, и так далее, и экстрасенсорные, они все развенчаны как ложь. Идет, идет просто дискредитация и недоверие. А то, что творится на информационном поприще сейчас, это вообще капстец. И если сейчас не предпринять шаги по очищению этой грязи, убрать ложь и грязь, а других вариантов, вот я, например, не вижу, как с другой стороны зайти, чтобы начать а, чистить телевидение, угу. потому что а, в потоке грязи и лжи оно вообще просто да, смоется в унитаз. Угу, угу. И пройдет не пройдет и 10 лет, как вот эти ящики исчезнут в квартирах. То есть, уже сегодня, например, в моей семье стоит вопрос, покупать ли телевизор в новый да, дом. Да, так так, оно, да. То но, есть, он не, он не нужен, он вообще не нужен. Угу. И мы отказались от покупки. Там стоит какой-то, но он ни разу не включался. Угу. И я так понимаю, он и будет убран из дома, потому что он не нужен. Угу. А чтобы купить новый, какой-то современный вообще речь не идет. На самом деле, такое ток-шоу -ток – это как собрать за одним столом все конфессии. Но это начало сбора. Так оно и есть. За а смотри, столом. если все конфессии не собрать за круглым столом, то автоматически, автоматически они все будут собраны под Ватиканом. Да? То есть либо ты начинаешь диалог за одним столом и приходишь к какому-то варианту, да. как да. убрать ложь. Либо автоматически либо... становится Ватикан и все, лесби, голубые, куча полов. Сегодня э, увидела ролик, э, уже есть не просто трансгендеры, транссексуалы, уже есть транс еще кто-то. Это те, кому неправильно сменили пол, и те, которые предъявляют претензию обществу за то, что ему неправильно. Те, сменили которые пол. потребовали сменить пол, но при этом им сменили пол, выполнили их, Но да, Оказалось, что они но все такие оказалось... неправильно. Да, что... Отрезали письку и зря... И виновата именно медицина виновата. Что там уже все виноваты? А если бы медицина не сделала, они бы... Пред... То есть, смотри, а если бы не сделала, отказала бы Они бы предъявили, как они... они имеют право нам не выполнять то, что я хочу, да? Ну да. Как, как То ни есть это о чем? Тут с какой стороны вообще не подойдите, и не уходите. Это вообще. о деградации. Да. Но понимаешь, вот эта вот деградация, которая идет в автоматизме сейчас, она же в автоматически уйдет тогда под Ватикан, и она будет. Это все, это конец человечества. Это цивилизация умирает. Все, да, гибель цивилизации. Все однозначно. Купол ставится и все. И все, нет. да. Как крышка на гроб. Это надгробная крышка. Да. И сегодня, но выход будет только в разговоре. А с чего начать разговор? Сегодня даже, вот мы говорим о том, что классно было бы все конфессии собрать в Минске за одним столом. Все возможности у этого государства есть. И даже, я думаю, что самому правителю нашему будет это дело интересно. А, но а, об этом мы говорим вообще как чокнутые. То есть, эта мысль даже людям, там, типа здоровым на голову, в голову не приходит. А с чего начать, чтобы эта мысль стала допустимой? Как, чтобы окно Вертона двинулось в сторону допуска? Кстати, в 2018 году мысль про офшор тоже была недопустимой. Сегодня она уже нормально так, на три фазы въехала в общество. Вот, вот здесь то же самое. Почему нет? С чего начать? Ну, давайте начнем с ток-шоу. Да. Давайте мы за одним Давайте столом начнем, начнем да. обсуждать Почему там мы должны готовы. быть только православные Там могут быть мусульмане, там могут быть буддисты Там кто хочешь может быть вы скажете свое мнение на тему, как вы будете решать ту или иную проблему, исходя из вашей системы ценностей и убеждений. Той системы ценностей и убеждений, благодаря которым вы ставите купола, вы ставите там храмы, вы устраиваете там ритуальные обряды, там продаете вербочки, выносите на дерево ответственность и так далее. Давайте поговорим обо всем этом за круглым столом. И это интересный разговор будет, это открытый диалог будет, но под конкретную проблему, чтобы это не просто потрепать языком, да. а вот конкретный человек, конкретная проблема. Как решаем? Кто поможет? И смотрим на это сразу. И вообще, есть ли выход для этого человека? Да, да, да. И если этот выход есть, то какой? Это невероятно интересно. Просто невероятно услышать мнение, как, и, как это видят, да? И как это решается. И увидеть все мнения. Это же... Заметь, но это может быть даже не для человека одного. Почему та же самая война или еще что-то не является предлитым? Любая абсолютная ситуация. Любая, любая ситуация. Любая. Да. Неважно, человек это или масштаб какой-то. Абсолютно. Та же, та, тот же COVID. Все можно посмотреть. Да? Абсолютно. И Те услышать, же самые прививки. Прививки услышать все. Очень интересная сторона. Прививки услышать мнение врачей, мнение в религии. Очень то, интересно. что происходит в психике, то, что видим мы, и посмотреть последствия. И-и-и-и. Давайте говорить. Ну, видишь, когда просто говорить, оно тогда расплывается, и попытка есть вклинивание в старый формат. Нет, сейчас речь идет не Нет. о старом формате. Это совершенно новый, так же, как инфодайвинг, это новый формат. Точно так же о новом формате. И подходы новые. Да. И качество отснятого материала новое. То есть конкретика, везде конкретика. Везде убрать муть и расплывчатость. да, да. да, да, да. Только конкретно. Есть задача, точечно. есть Это решение. Точечно. Есть задача, точечно. есть точечно. решение. Точечно. Да. И никакой воды? Никакой воды. Воду надо убрать, муть убрать и многозначительные авторитетности, убрать. ссылки на догмы и так далее. Никаких ссылок. Никаких ссылок. Вот четко по факту. Точечно. Да. Есть проблема, есть решение. Если есть ссылка, значит эта ссылка должна прийти э, и быть лично, и сидеть, лично, и сидеть здесь. Да. И точно так же показать, как видит и как видит решение. Угу. Вот это вообще круто. И тогда смотри, тогда люди разного уровня будут. Абсолютно. И тогда неважно, какой ты себе одел. Кто первый халат одел, тот и доктор. Или кто к себе Кстати, генералиссимуса напя... напялил, тот да. и руководит войсками. Нет. Кстати, те же учителя, педагоги, воспитатели... Тоже могут быть здесь же. Точно так же, в зависимости от того, это как будет, да, в зависимости от темы. И это будет действительно. Это просто многогранность, где мы просто сами высветим весь мусор, весь всю ложь мы увидим искажение и вычистим его. Все с разных восприятий. С разных восприятий. И все моменты выноса ответственности. Они тогда становятся подсвеченными, и человек начинает тогда задумываться: а где я вру сам себе? Ведь вот с этого момента начинается болезнь. Когда я вру сам себе, я болею. Да, потому все, что больно. Потому что больно. Потому что больно потому что предал сам себя Да, и потому что и бегу от этой М? боли. Нет, мы все посмотрим, развернемся и увидим, когда искажение упадет просто проявится, мы увидим истину, правду. Угу. Все. И вот это уже. Сколько желающих будет попасть? Поначалу, да, да а потом. Да. Люб... Потому что любой вопрос возникающий, можно будет на этом шоу разобрать. Любой абсолютно. Здесь нет ограничений. Нет вообще никаких ограничений. Крутое. Вот. Но ну, вот смотри, та же самая, тот же самый вопрос, аутизм. Можно ли вывести ребенка из аутизма? Самый такой бытовой вопрос, касающийся сейчас очень многих людей. И поехали. Мнение религии, мнение науки, мнение Я врачей, мнение, да. мнение, мнение, мнение. И пути решения. И варианты результатов, какие на этом поприще имели. Абсолютно откровенно. И куда вышли? К чему пришли? И да. к чему пришли? Что продаем, товарищи? Ведь, по сути дела, каждое из этих направлений, если вот говорить, да, Конечно. религия продает, Конечно. наука Конечно. продает, медицина продает, психология продает, везде продажа идет. Чем торгуем, товарищи? Покажите вышедших результатом вашего творчества и окажется что торгуем ложью и торгуем ложью причем заведомо Поняем знаем его. что да. торгуем ложью да. Да, да, да, да. более того когда мы, мы знаем что есть выход у кого-то мы будем затаптывать этот выход выход будем закрывать да чтобы не мешал зарабатывать деньги угу. вот к чему мы придем но это будет очевидно кому мы врем Сами себе. Угу. Вот это вот важно увидеть. И на выходе, когда мы болеем, ведь точно так же потом мы имеем в отражении в отношении своего собственного тела. Конечно. И поэтому это ток-шоу может оказаться тем выходом, как я уже и говорила, из больного мира в здоровье. Это не значит, что только по здоровью. А вообще, вообще как мира, как мира вообще, кстати. Как жизни, как мира шарика. Это ток-шоу может лечь в основу начала формирования новой системы Новый. ценностей и убеждений у человека, которая позволит угу. ему проснуться и быть Богом дальше. Взять открыть ответственность глазки. за свою жизнь, открыть глазки. Выйти в состояние благодарности и любви, когда ты становишься человеком, когда ты перестаешь быть животным. Перестаешь быть паразитом, я бы сказала, не животным, а паразитом. Потому что на самом деле нас уже давно, мы уже давно настолько паразиты, что нас уже черви грызут. В каждом теле черви листы есть. И мы такие довольные принимаем, да, они должны, у нас есть хорошие листы, а плохие глисты. Ну да, уже так? Человек, без ну, листа жить не может, да. А когда да. мы знаем, черви появляются, когда раз труп разлагается, люди даже мы трупы. Вот что надо осознать. Трупы, да. на самом деле трупы. Зомби, на самом деле уже давно умерли. Так вот будем просыпаться, пора. Пока еще черви не съели совсем не, не, не разложили его Пока мы в прах не превратились И, и заново не возродилась цивилизация ну, Видишь, когда цивилизация возрождается заново Всегда приходится сделать шаг назад Для того, чтобы делать два шага вперед. И тогда и возникают скелетические ошибочки да. когда, когда заново то можно очень легко попасть опять-таки в ловушечку, что и происходит, да. и заново про... Вот это циклическая ошибка. А когда нет гибели цивилизации, да, а есть переход действительно в теле, то есть мы в теле, мы, находясь в жизни, просыпаемся, осознаем, что мы делаем. Стой, стой, стой, стой, стой, стой. Куда? Куда я двигаюсь? Жизнь продолжается. Мы перестаем и болеть, перестаем. Мы перестаем. Мы на самом деле мы не будем двигаться к смерти. Мы будем расцветать. Но для этого надо проснуться. Конечно. И для в этого теле. надо начать говорить. Теле проснуться. Но это принять опять-таки тело, а то, то что оно божественное, а не то, что оно грешно и рождено в грехе. Опять-таки задуматься, что мы пихаем в это тело. Конечно. Тут и алкоголь всплывет, и все остальное да всплывет, и еда, встает, и еда всплывет, сыно всплывет, и... вся бездумно. Да, все бездумно. Что, что э, э, именно паразиты жрут все подряд, лишь бы жрать? Так как мы паразиты? Надо думать, уметь думать, что я ем, что не ем. А все это исходит из ценности своего тела, из, из любви к себе. То есть из того, что ты бережешь самое ценное это свое тело. Не, не стать паразитом. Да, убрать искажения. Убрать искажения угу. из жизни. Классно я так шел. Хочу ток-шоу и это очень интересно это свет это свет для всех это солнце для всех это просыпание просто для всех абсолютно всех но тот, кто будет хотеть спать тот останется спать на самом деле но при этом это это красивое интересное захватывающие ток-шоу способное Раскрыть сознание, расширить сознание Открыть глазки Это всегда вопрос а Готова ли ты Общаться с таким количеством людей? общаться, ты знаешь, тут же на самом деле не то, что общение прям вот, знаешь, как, как общение, когда на тебя заваливается. Нет, здесь вот в том том-то дело, что ток-шоу, оно и распределено, что вопросы задавать, да, отвечать. Временем ограничено, ограничено. Поэтому готов. Ты не готов? Я готова. Интересно. Дело, дело в том, что именно когда это ток-шоу выглядит как ток-шоу, то здесь будет все точечно. Вот так надо и продумать, чтобы, знаешь, как не каждый говорил, когда тебя, сыпется на тебя много вопросов. Нет вопрос, ответ. Потом, я имею в виду, после, когда уже обсуждаешь ситуацию. Да, да. Видишь, когда идет искажение, оно всегда сопровождается агрессией. агрессией. Да, всегда да, сопровождается всегда. агрессией. И когда оно сопровождается агрессией, у меня, например, автоматически возникает желание сказать «Аминь». Не в этой жизни. Чувак, спи дальше. Тебе на кладбище. И здесь придется самим измениться изменить это отношение, потому что сегодня, например, позволить. Я не вторгаюсь в жизнь людей вообще никак, мне пофиг. Да. Так вот, позволить этому быть, то есть разным краскам быть. Ну да. И если ответ поступил, ответил точечно на вопрос, все остальное это выбор человека, агрессировать или главное, что во, во мне нет агрессии, и злости. То есть я ответила на твой вопрос, следующий вопрос, следующий, все. Потому что, потому что агрессия – это как собаки набрасывающиеся. А здесь… Ну, например, когда э, в любом шоу, где участвует религия, всегда есть агрессия. Всегда. И она всегда скрытая и задавленная. Но… И человек ты пой... культурный да. вынужден. Я просто вспоминаю вот эту даму, как она общалась с религиозным детьми. Я понимаю, как человек культурный, она не может стать и дать книжкой по голове. Смотри, она… да. И она что делает? Она подавляет И она подавляет и лжет А суть-то а су... вот, а суть остается в том Внутри у тебя зацепило это или нет Когда ты внутри искренне Чистя не зацепит это Поэтому агрессия там Если задан вопрос, ответ получ... Павел, получен Если у человека там что-то кипит То это у него кипит А если здесь не кипит, вот что важно Вот это суть А то, что книжкой там дать Ну это уже, уже значит зацепило У меня нет этого я позволяю, но абсолютно вопрос-ответ, пожалуйста Посмеемся вместе, не вопрос Ну, а как вы там восприняли это? В агрессии или в смешке? Ну, это... ну в любом случае, пробовать надо Да И это то направление, это надо. которое а, надо проработать и сделать шаг Да да. <сех> да, этому быть. Я просто знаю, что этому вот ток-шоу быть. И это действительно интересно, захватывающе и очень познавательно. Очень познавательно.